Здравствуйте, Александр Иванович, это Сбербанк. Я ваш голосовой помощник. Чем я могу вам помочь? Переключи на оператора. Соединяю вас со специалистом. Мы записываем разговоры с клиентами, чтобы сделать обслуживание еще лучше. Привет, здравствуйте. А, добрый день. Подскажите, я зашел в Сбербанк онлайн, и у меня вышло сообщение, подключите смс мобильный банк. Он у меня был подключен, я его не отключал. Дело в том, что я первоначально в Сбербанке счета открывал в городе в Кирове, и потом в Москве. И сейчас у меня личный кабинет московский, а почему-то номер у меня привязан был кировский. И сейчас мне для того, чтобы просто сделать платеж, чтобы смс уведомление пришло, я не могу ничего сделать, не написано «идите в банк». И номер кировский указывается. А хотя я карту в Москве открывал, по московскому номеру. Вот может быть какая-то путаница у вас в связи с объединением банков в регионе и в Москве произошла. Подскажите, как мне быть? Мне нужно сейчас платеж сделать, а мне смс-ка не приходит, потому что у меня экономный пакет даже не подключен. Александр Иванович, э, назовите вас вашу фамилию? Офсяников 2Н Александр Иванович, да. Номер телефона ваш? 977 четыре двадцать восемь, с которого я сейчас звоню. Ну да, мобильный банк был отключен. Под, подождите, кем, кем и когда отключен? Отключен банком из-за неактивности, то есть вы не отправляли никаких запросов с вашего телефона на телефон. Слушайте, но я, я делаю постоянно платежи и онлайн и и так далее. И почему меня отключили меня даже в интернете не поставили, сейчас платеж не могу сделать онлайн. Проверим возможность отключения. Последний чек-счетный квитанти, ваш назовите, пожалуйста, второго номера. Последний шестьдесят шесть тридцать два рублевая, которая. Мобильный банк необходим с уведомлениями или без уведомлений? Не понял, еще раз. То есть мобильный банк по вашей карте виза стоит 60 рублей полный. Не-не-не, мне не нужен а полный. полный. Мне нужен а, пакет хорошо. экономный. Я его не отключал. Смотрите, я его подключил один раз и никогда не отключал. Сейчас у меня стоит там привязан номер телефона, 912 МТСовский, который уже 10 лет не пользуюсь, который у меня был в личном кабинете кировским. В московском я его никогда не привязывал. Вы мне скажите, почему у меня появляются номера кировского там отделения в московском? Там... Да у меня там 5 номеров было зафиксировано, но действующий у меня в Москве был всегда один. Почему у меня кировские номера здесь всплыли? Если бы вы объединили все банки в один, было бы, вообще, вообще бы никаких проблем не было. Но мне приходится каждый раз заходить, пользуясь кировскими карточками, каждый раз заходить с сберовскими карточками, а разные сбербанки онлайн. Ну, как-то неудобно очень. В данном случае мы с вами сейчас проверяем, возможно ли мобильный банк подключить. Карта 6632, телефон 977-376-5428. Да, совершенно верно, да. Одну минуту. Кодовое слово могу сказать, что еще нужно могу сказать. Нет, не нужно, одну минуту. Просто я зашел в Сбербанк ID, там у меня оказалось кучу телефонных номеров, которыми я уже давно не пользуюсь, которые когда-то привязывал Сбербанк онлайн Кирова, начал их удалять по одному, они удаляются несколько суток, но я хотел 971 оставить, у меня не получается ничего сделать, то есть они там висят очень долго. Хорошо, а сейчас мы с вами проверили, да. есть, как 6632 мобильный банк не подключен по вашему телефону, к которому звоните? Да, вот я хотел сейчас оплатить онлайн, а мне говорят, невозможно оплатить на проблему на стороне банка. Как да. по телефону подключить мобильный банк к этому телефону, к сожалению, нельзя? Можно я в банкомате подключу? Да, в банкомате получится, если я вам сейчас на ваш телефон инструкцию направлю, Давайте. в банкомате можно будет подключить. То есть я сейчас скажу банкомат, и номер, который у меня был, который я никогда не отключал, и почему-то вы его сами отключили, и не уведомили меня ни по почте, ни по телефону, я как бы в шоке. Ну, зачем так делать-то? Хотя бы письмо прислали бы. В банкомат возможно будет подключить вам через инструкцию на телефон направлю. Да. От давай. старого, который говорит 912 МЦС, то также можно будет отключить через банкомат. М -м так, а там тоже будет инструкция, да? Да, получается по вкладке такое подключение будут. Там есть вкладка отключить, и есть, подключить. Да. Вы там, подключить а, -а, отключить... а вы можете все-таки причину мне сказать, почему меня отключили? Я всегда пользуюсь онлайн платежами и в банке и карточка рабочая, почему отключили, причина отключения. Скажите мне, чтобы у меня в дальнейшем такого не возникало. По нашим, по нашим данным указано было отключено из-за неактивности. Что такое неактивность? Вы запросов на девятьсот длительное время, более трех месяцев. Девушка, девушка, если я на 900 не буду больше звонить никогда, мне что, опять отключат? Смотрите, карточка активная, я каждый месяц пользуюсь, платежи делаю, в онлайне платежи делаю. Что в то есть причина указана, именно такая. А вы можете мне заявку письменную ответить, чтобы я больше с этим не сталкивался? Из-за чего отключили? Чем я не пользовался? Я карточкой пользовался, в платежами пользовался, в банкоматах пользовался, а расплачиваюсь в кассе, и активная карточка. И взяли, отключили мобильный банк. Карта с карты, то есть ничего не произошло. Отключение было именно услуги услуги мобильный банк. То есть, когда они направляются запросы на номер 900 с телефона... Что такое не отправляются запросы? Ну, то есть, допустим, вы можете через номер 900 писать смс, допустим, на перевод другим людям... Зачем мне на это делать? У меня мобильное приложение, я делаю платежи в мобильном приложении. Зачем мне номером 900 пользоваться? Мне нужно, когда мне нужно онлайн платеж сделать, чтобы мне прислали смс на мой московский номер, чтобы я мог оплатить. Мне эта смс не приходит, вы ее отключили. Какого фига вообще? Я взбрешен. Вот Ну как неактивно? Зачем мне на этот номер вообще звонить оператору, когда я пользуюсь карточкой, она у меня рабочая, онлайн платежи делаю. Зачем мне на этот номер звонить? Зачем мне на номер 900 звонить в поддержку и слушать причину моего отключения неактивно? Мне что, каждые три месяца вам звонить на номер 900 или что мне делать? Вот чтобы дальнейшего такого не было, объясните мне, что мне сделать? Звонить. А в данном случае получается у вас, допустим, вы пишете запрос на 900, пишите запрос с текстом баланс. Зачем? Зачем у меня мобильное приложение на телефоне? Зачем мне каменным веком пользоваться какими-то смс? Девушка, вот я не понимаю, вы можете мне убрать это ограничение? Но, к сожалению, нет, Она почему происходит отключение автоматически при активных номеров? Слушайте, мне Смс оповещение нужно только для того, чтобы подтвердить онлайн платеж. Логично или нет? Ну, логично, да? Теперь мне оно не приходит, потому что вы отключили, потому что я какой-то вашей услугой не пользуюсь. Но ну, это же, ну нелогично. У меня мобильный телефон, на котором приложение Сбербанк онлайн. Я делаю онлайн-платеж, у меня хостинг сегодня надо оплатить за сайт. Я не могу делать платеж, у меня говорят, у вас проблемы на счету банка. Я захожу в онлайн Сбербанк, на мобиль я вхожу, проблем никаких нету, никаких оповещений не выходит. То, что у меня отключен оповещение на мобильный телефон. На компьютере захожу, у меня тут, выберите экономный пакет. Ну, нафига, я же его выбирал, ну, как бы, нелогично. Отключение да? можно, можно это сделать, это... отключение, отключить? Можно отключить отключение? Нет, да, отключение а можно отключить его? Вот, заявку от меня можете принять? Вот, Грефу напишите, что я не хочу, чтобы меня отключали от Сбербанка онлайн, я им пользуюсь постоянно, от мобильного банка. Не надо меня отключать. Ну, у меня у меня переложение на мобильнике стоит. Мне нужно сделать платеж, я отправляю, мне приходит смс, я подтверждаю. Откуда оно взялось? Раньше такого не было. Ну, вы придумали как, как, как какой-то бредовый регламент, в котором я должен чем-то пользоваться, когда мне это не нужно. Я всем остальным пользуюсь. Вы от меня сейчас примите заявление. Заявление прошу меня не отключать от мобильного банка, если я этого сам не отключил. Вот в достороннем порядке не надо ваше автоматическое отключение. Ну зачем? Ну что за глупость? Я часто путешествую в разных странах. Если бы я сейчас был в другой стране, я бы не мог прийти в отделение банка и не мог бы воспользоваться онлайн-платежом. Но это же глупость. Зачем мне ходить в отделение банка сейчас, подключать мобильный интернет? Получается, я сам дурак. Ну то есть вы мне его отключили, а теперь я должен сталкиваться с этими проблемами. Письменно, в Сбербанке онлайн, как-нибудь примите сейчас эту мне заявку и дайте мне разумный ответ, откуда у вас взялся такой регламент, почему меня отключают при активной карточке, при постоянных транзакциях, онлайновых и, и, и в терминалах, и в банкоматах и так далее. Можете это как-то зафиксировать и передать вашему руководству? Номер, номер заявления моего скажите. Вот, Ваше заявление зафиксировано по такому-то номеру, ваше возмущение принято. Мы вам ответим в Сбербанке онлайн в течение такого-то времени. Вот скажите мне, под каким номером вы зарегистрировали это? Иванович, да. А вы звоните вам с московского региона? Блин, я в Москве нахожусь. Откуда я вам звоню? Конечно, с московского региона. И можете сказать, когда меня это отключили? Потому что я несколько раз не мог оплатить, и я думаю, проблема у меня с картой. Думаю, уже не знаю, что делать, переводить на WebMoney или Яндекс деньги, потому что карта Сбербанка не работает. Не могу ничего с ней сделать. Вот, было... Какого числа? 28, -го, 11, 10, 28 -го ноября 2019 -го года. Ух, нифига себе. А почему, ну, как бы поставьте хотя бы в известность, что, парень, тебе надо вот это сделать. В договоре оферты, наверное, где-то это написано, или когда это ввели в это правило? Одну минуту, ваша, да, я Ожидаю. Если это не изменится, как часто мне надо чем-то пользоваться, пришлите мне какую-то инструкцию, что я раз в три месяца должен сделать какое-то действие, чтобы меня не отключили от мобильного банка. Ну, я не знаю, где это написано, ну, вышлите мне. Вот я сейчас получил инструкцию для подключения смс-банка, в меню банкомата нужно то-то сделать. Ну, понятно, с этим разберемся. В дальнейшем, чтобы у меня этого не возникало больше... Что мне сделать? Можете какую то тоже инструкцию услышать? Я сейчас зафиксирую информацию. Да. Есть, Давайте, подожду. Вам пожалуйста. про информацию, ответ вам будет предоставлен в том числе и каждого, чтобы вам инструкция была предоставлена. Скажите, вам удобно будет получить ответ в качестве смс от телефон, которого вы звоните? А еще какие есть варианты? Что вам скажут, так мы укажем. Но Ну, скажите варианты, кроме смс, что есть? Звонок, вы можете позвонить? Нет, звонок не может быть. А что, что еще может быть? быть? Почта? В данном случае можем показать e-mail, можем сказать то есть, SMS. Давайте СМС. А тыменно пришло... да? ту а, ты а можете сейчас просто ссылку скинуть, где написано, что я должен делать, чтобы меня никогда не отключали от мобильного банка. Раз в три месяца, допустим, что-то танец с бубном, я не знаю, не знаю. Слушайте, но ну вы меня отключили из-за того, что я чего-то не делал. Я говорю, пришлите мне ссыл ссылку, где написано, что я должен сделать. Вы говорите, я вам такую информацию не могу прислать. То есть ну глупость же какая-то происходит, нет? Где это написано? Это же у вас где-то написано? Пришлите мне, где это написано, я почитаю, ознакомлюсь. Невозможно, в смысле невозможно девушка ответить, девушка хочу... ну вы меня послушайте да вы меня отключили от какой-то от мобильного банка не предупредили я говорю где написано что я должен какие-то танцы с бубном делать вы говорите это нигде написано я его выслать не могу ну что ну это же мы как бы по кругу проблемы ходим давайте решим обращение для того, чтобы банк осмотрел и вам ответ предоставлен был по причине отключения развернут ответ и как? То есть это будет в дальнейшем. И смс-ка это мне придет ответ, да? Да. То есть вы сейчас не можете сказать, как мне нужно номером 900 пользоваться, зачем мне запрашивать смс-ками баланс, когда я открыл мобильный телефон, посмотрел у меня баланс или не посмотрел. Ну, что еще нужно делать? Вдруг до получения ответа меня опять отключат? Или не отключат? В данном случае вот я информацию сейчас всю предыдущую вращение, то есть заявление угу. банк рассмотрит, и все вам будет предоставлена информация. В течение какого времени это будет предоставлено? Сейчас я зафиксирую ответ он под то есть по срокам даже сориентирую по раз минуту. Обращение данных зафиксировано. Плановая дата рассмотрения 10 марта исключительно. На ваш телефон, который вы звоните, будет направлены с суммы с ответом с 9 до 8 по местному времени. Если И в 20 порядке также будете вы поинформированы. Все понятно. Можно идти в банк, банкомату и подключать мобильный банк, да. Да? да? После этого можно будет онлайн платежи делать, да? И будут смс. Так, смс приходить с МЭК. Все понятно, спасибо большое. Нет, не свидания.